Альфа Гейм. Разработка 2D, 3D игр и приложений В этом видео мы добавим фон и проделаем некоторые манипуляции с ним. Итак, в качестве фона у нас есть черное пространство, но выглядит оно немного уныло. Так что давайте добавим к нашей игре фон. Для начала деактивируем корабль и сделаем его на время невидимым. Затем создадим игровой объект Quad вызов контекстное меню в разделе Иерархию, 3D Object Quad. Этот объект будет содержать наше фоновое изображение. Назовем его Background. Сделаем ему сброс, чтобы он находился в начале координат. И прежде чем изменить фоновую текстуру, давайте повернем его по оси X на 90 градусов. Объект Quad создается с набором дополнительных компонентов. Например, таких как мех-коллайдер. В игре этот компонент нам не понадобится. Поэтому удаляем его. Добавим текстуру объекту Quad. В наших активах есть каталог под названием Textures. В нем мы можем найти текстуру с именем Tile Nebula Green Div. Выберите ее. И обратите внимание, справа на вкладке «Инспектор» вы можете посмотреть превью этого изображения, а также дополнительную информацию по этому изображению, такую как разрешение, метод сжатия и размер, если таково имеется. Видно по разрешению, что данное изображение большое. Его размер 1024 на 2048 пикселей. Из этого следует, что данное изображение нам более чем достаточно, учитывая, что наша игра будет всего 600 на 900 пикселей. Также размер изображения говорит о том, что оно является прямоугольником. Существует несколько способов добавления текстуры к объекту. Давайте используем наиболее простой. Захватите изображение и перетащите его на наш объект background, расположенный на сцене. Теперь на компоненте мех рендер мы можем увидеть примененную текстуру. Также на компоненте мех рендера расположена ссылка на материал, а сам материал содержит ссылку на текстуру. Но мы с вами не создавали материал. Мы просто перетащили текстуру, откуда же тогда взялся материал. Unity сам создал материал, когда вы перетащили текстуру. Это при условии что материал до этого не существовал, а в нашем случае так и было. Давайте изменим размер нашего фона. Мы знаем, что это можно сделать в компоненте Transform, меняя свойства Scale, масштаб. Quad имеет две плоскости, и мы можем масштабировать его только по осям X и Y, но изменение оси Z глубины не даст результатов. Давайте зададимся вопросом, какой нам нужен масштаб? Обратите внимание на текстуру. Она размером 1024 на 2048 пикселей. Для того, чтобы сохранить пропорции изображения при его масштабировании, мы должны придерживаться соотношения 1 к 2, так как 1024 это половина от 2048. И это означает, что значение x всегда должно быть половина от значения y. Или наоборот, Y должен быть больше в два раза X. Чтобы увидеть масштабирование фона в действии, давайте переключимся в игровой режим на вкладку Game и растянем фон, используя свойство Scale по X, пока он не заполнит весь экран. Значение 12 будет подходящим. Но так как у нас достаточно большое изображение, мы можем себе позволить потерять часть изображения по бокам. Так что давайте округлим значение x до 15. Логично будет предположить, что значение y будет 30, то есть высота будет в два раза больше ширины. Таким образом мы соблюдаем пропорции 1 к 2. Теперь фон заполнит весь игровой экран без каких-либо видимых искажений. Давайте посмотрим как это выглядит на сцене. Используйте Lock View to Select для фокусировки на объекте. Вращая камерой, мы можем видеть, что у нас довольно-таки большой хороший фон. Но блики на фоне выглядят неестественно, как для космического пространства, так как материал использует стандартный шейдер. А это означает, что текстура выглядит как окрашенная матовая поверхность и ловит блики от нашего источника света. Источники света были нам необходимы для освещения корабля, но в случае с фоном это никуда не годится. Мы могли бы, конечно, добавить прямо направленный вниз свет, чтобы осветить фон, но тогда мы не могли бы правильным образом осветить корабль. Или, как вариант, могли бы вынести фон и освещение на отдельный слой, так, чтобы освещение фона не смешивалось с освещением корабля. Но есть лучший способ. Когда мы имеем дело с материалами, в работу вступают шейдеры. Unity создает материал и по умолчанию подставляет шейдер стандарт. В этом случае поверхность будет матовой. Но можно использовать и другие шейдеры. В нашем случае применим шейдер Unlit Texture. Данный шейдер не зависит от освещения и будет всегда выглядеть как оригинальное изображение. Теперь фон выглядит без бликов ярко и красиво. Давайте снова отобразим наш корабль и оценим проделанную работу. Обратите внимание, наш корабль застрял в фоне. Давайте опустим фон ниже. Выберите фон и используя свойство Position по оси Y опустим его вниз на 10 единиц. Этого нам будет достаточно. Посмотрим результат на вкладке Game. Обратите внимание, что из-за того, что мы используем ортографическую камеру, масштаб нашего фона не изменился. Так как ортографическая камера не имеет перспективы. Фон может быть на любом расстоянии от камеры и он будет выглядеть по-прежнему одинаково. Главное, чтобы он был в пределах размера камеры. На этом все и на следующем уроке мы с вами рассмотрим управление космическим кораблем. Научим его летать.